Друзья, и рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас очень уникальный материал. Вы знаете, что я нахожусь э, в Испании, мы перевозили сюда лодку. И естественно, если мы находимся уже здесь, не заехать к друзьям в гости, это было бы очень нагло. И потом были бы обиды. Мы не обидчивые, но... ну говно бы затаилось. Но мы, уже при... мы приготовили подлянку тебе на случай, если ты поедешь мимо. Да. Так что ты поехал, большое спасибо. Вот, спасибо. Короче, друзья, это мой друг Алекс. И... А... Твоя компания называется SailMe. SailMe что Me. Что вы чартер, делаете? Да. Что вы делаете? Мы занимаемся чартером. У нас сейчас 11 лодок э и плюс одна в управлении. Мы занимаемся чартером на Ибице и Танарифе. На Ибице мы работаем летом, с мая по конец октября. На Танарифе работаем зимний сезон, с декабря начало до конца марта. Отлично. Вот, в общем, собственно, это та причина. Вернее, это одна из причин, помимо того, что я хотел увидеть друзей, Компания Sell.me предоставляет нам на тест Benito Oceanis 46.1. Вы знаете... Новенькая. Новенькую. Новенькую. Вы знаете мою позицию. Я не занимаюсь тестами лодок, которые стоят на выставках. Потому что ходить и хлопать шкафчиками, я считаю, это очень неправильно. Потому что эта же лодка, она находится на воде и она делает что правильно она ходит под парусами плавает кому как нравится ездит короче сегодня в нашем крутом видео будет полный детальный тест Benito Oceani 46.1 и не просто тест а ходовой тест шкафчиками хлопаем паруса открываем погнали так большая платформа просто реально огромная платформа купальная которая находится на уровне воды. Открывается она кнопочками. Представьте себе, что вы можете находиться здесь, лежать, можно поставить стулья, пить с утра кофе, чай, вечером пинаколаду или что вы там хотите. Но посмотрите на этот огромный-огромный транец, который вот это все, это ваш балкон на уровне воды. В катамаране такую штуку вы получить не можете ни при каких условиях. Вот теперь площадь кокпита, расстояние за рулями и вообще единое целое пространство здесь огромное. То есть вот увидите, Алекс стоит, и насколько много места есть в кокпите, естественно, или так. или так, естественно это не объем катамарана, но для проживания на лодке здесь места очень много. Посмотрите, какой Объем, То есть вот здесь можно находиться. Вот это все можно застелить матрасами и здесь загорать, принимать солнечные ванны. Далее хочу вам показать небольшой косяк, который есть на этой лодке. На мой взгляд, фатальный эрор. Хэтч. Окошко. Форточка. Она упирается в венг. То есть если вы ее оставляете открытой, то выломать эту форточку вот вот так вот. Просто пальцами хлопнуть, просто сделав неаккуратное движение штурвалом, и вы эту форточку выбрасываете за борт. Давайте рассмотрим лодку, какая же она, собственно, внутри. Итак. Ну это удобно. Раскачали. 6 для стриптиза был раскачан. Скомпрометирован. Скомпрометирован. Так, брендер шит, Шик, шик. По практике скажу, когда он задвигается вот так, есть очень большой шанс задастылиться голову. Горай. Работает нормально, только тогда, когда он полностью утоплен, но это не точно. Вот случай, когда этот это рад, что ты коротышка. Да, Никогда да. я не бился сюда головой. Да. Идем что мы здесь видим сразу совершенно другая компоновка лодки но ну, естественно задние каюты они идут в корме носовые каюты естественно идут в носу но кают компания полностью преобразилась если в вашем случае эта часть она совпадает стол также превращается в кровать дальше это тумбочка которая у нас не присутствует в принципе то есть это стационарное решение, и оно здесь является, ну, как бы центром, вокруг которого э, вы ходите. Плюс есть большой рейл на потолке, и вы можете, если большая качка вас сильно болтает, так как лодка достаточно широкая, то держаться за нее очень удобно. Вот так вот подходишь к потолку, а здесь вот такая странная штука. Что это? Площадь этой кают компании в принципе схожа с площадью Катамарана. Ну, ну, может, немножко меньше, но здесь просто по-другому это все организовано. Что поменялось? Поменялась кухня или камбуз. Но я считаю, что это кухня, потому что мы говорим о лодке, как о доме. В доме у вас не камбус. Если у кого-то А если у кого-то в доме камбус сочувствует рабочая поверхность. Видите, какая большая площадь рабочей поверхности. Этого немножечко не хватает у меня работы. Здесь можно вот, что-то резать, здесь резать, то есть площадь большая. Морозильная камера, она такая же, как у нас, вообще абсолютно стандартная. То есть она вот просто закрывается, Все, вот, Шкафчики, в которых находится посуда Они выглядят так же, как, скажем, в прошлом, в моем океанисе Но они не открываются, просто тянуть э, с силой мысли. с силой мысли Есть кнопочка, она нажимается, вот эта кнопочка Вот сюда нажимается на вот такой вот хвостик И открывается защелка Очень надежно, очень просто И э, все дверцы закрыты абсолютно надежно так, здесь есть небольшие ниши для кухонной утвари. Я считаю, что э, этой площади недостаточно. Но вы видите, что лодку сделали специально таким образом, чтобы места было много. То есть здесь очень большая э, площадь, очень большая открытая, открытая зона. зона. Окна, Вазилик. которые находятся внизу и вверху, дают очень много света. И рабочая поверхность, э, она совершенно хорошо подсвечена натуральным светом из того, что реально прикольно. То есть, есть мойка, которая, вот вы видите, закрытая, образует полную поверхность. Мы ее переворачиваем и получаем доску. Это заводское решение бинето, Сделано очень классно, потому что обычно с этим рядом Оно проблем, двигается, потому, оно, Да, оно двигается и его хранить особенно негде. Так. плита с рейлом, который защищает ее, если вы идете, там, чтобы вы в эту плиту не упали. Что поменялось? Мусор. Если обычно мусор находится под кранами, то здесь это просто Покажите. шкафчики. Шкафчики. Я про эту про часть. Моя любимая про шкафчики. Про шкафчики. Немножко расскажу детально. Мусорник находится вот здесь. Покажи. Есть... Ну, в том плане, покажи мусор, да? Так, далее. Ящик для вилок ложек. Они идут, вот видите, с доводчиком. Ну, доводчики есть э, и в предыдущей версии. Э, полочки. То есть, в принципе, э, нехватку полок на уровне э, груди компенсирована полочками, которые находятся внутри ящиков. Теперь, полочки мы имеем еще дополнительно здесь. То есть... Шкафчики. шкафчики О, да. этот хороший. Это большие шкафчики, и вот здесь большое место. То есть... Реально очень большое. Очень большое для кастрюль, до всего. Если... Можно. Если на предыдущем... А, еще нет, здесь, давай, да? давай. Все показывают вот. То есть если на предыдущем океанесе было уделено много места э, полкам, которые были навесные вот, фасадные, шкафы. навесные шкафы, то сейчас очень большое количество места внутри в э, шкафчиках. Далее. Здесь есть обычный холодильник, вот с этой стороны. Покажи, пожалуйста. Вот он. То есть, ну, просто обычный холодильник, такой, какой был. Э, теперь. Я вам уже показывал, что... Э, Ванты были разнесены для того, чтобы было удобно ходить по бортам. Вы видите, как ванты находятся внутри. То есть, на мой взгляд, это решение не очень удачное, но если взять, скажем, удобство, которое находится наверху на палубе, то это решение, которое можно сказать, да, наверное, получилось. Но со временем мы на это посмотрим. Есть очень большой косяк, который уже всплыл в этой лодке. Смотрите, ванта идет через борт то есть здесь есть какая-то ну, условная герметичность да то есть если эта герметичность нарушится а она нарушится то вода начнет по ванте стекать внутрь давайте заглянем внутрь и посмотрим что у нас внутри находится так вот крепление ванты а вот Колодка электроники, э, колодка на Вионике BNG. То есть, грубо говоря, вода, которая будет стекать по Ванте, будет стекать на электрические провода. То есть, если будет потеть мойка, то туда есть шанс тоже будет стекать. Это серьезный косяк. То есть, это, в принципе, можно перенести и решить проблему. Э -э, диван в этом океанесе э -э, сделан из кожи. Если... Да, из кожи. То есть я надеюсь что этот материал здесь будет оправдан и он будет не марки теперь для того чтобы включить свет на воду там что угодно ходовые огни мы должны пролезть вот, как обычно вот сюда как вы видите штурманского столика здесь нет и находится здесь все то есть здесь есть вот такой вот маленький дисплей здесь вы можете посмотреть сколько у вас объем воды топлива там заряд батареи там и прочее прочее прочее то есть это полностью статус работы вашей лодки а вот электронная панель вот выглядит так минусом ее является то что здесь по ней не видно днем когда яркое солнце горят ли приборы горит ли лампочка или нет вот увидите да вот я сейчас приборы выключил то есть выключена она то есть это не совсем clear не совсем понятно так теперь далее здесь Ванта находится точно так же, как находится и с той стороны. Вот если мы сюда залезем в кишки, вы посмотрите вот то, как сделано это крепление. мачтовый подпор. Значит, сразу, что я хотел показать. Покажи, пожалуйста, ближе вот этот материал, из которого сделана Фабрик. стена. Вот вы видите структуру, то есть это обычный текстиль. Если на нем попадет жир и какие-то пятна, я себе не очень представляю, как это будет возможно легко вымыть. Это он такой провениленный. провиниленный, да, но все равно, мне кажется, что это, это не такой же, винил. Как на потолке, да, да, да, да, да, да. Потолок весь и э, все материалы, вся обивка сделана вот такая. Потому что он реально может быть просто реально тоже текстиль, но фактура да. но он такой же. Это не, не текстиль, это винил. Ну, посмотрим со временем, как это будет. У меня это пока есть просто предположение. Так, две передних каюты. Данная компоновка является пятикаютной. То есть, вот видите, это передняя носовая каюта, старборд. Что есть тут? Шкафчики. Полочки, полочки. Ну, вы уже видели, как это открывается. И окно, через которое можно смотреть на уровне кровати. В потолке вентиляция, также закрывается сеткой, Ocean Air, не очень надежная система, но как бы самая комфортная и самая удобная, которая представлена на рынке. Вся подсветка LED, ну и матрасы стандартные, под матрасами находится бак с водой. Далее каюта, которая идет по порт сайду. Она абсолютно идентичная той, которая идет по старборду. Теперь давайте посмотрим на каюту, которая находится в корме. Так, кормовая. Окошко. Окошко, то есть здесь немножко увеличена высота потолков. Она достаточно удобная для для нахождения в каюте. Далее, что есть? Есть ниши, вот вы видите здесь, но а, когда стоит генератор в лодке, то эти ниши будут, естественно, заняты. А, окно, которое закрывается вот шторкой, ну и шкаф, в котором есть полочки. Это, кстати, очень удобно. А, далее, что понравилось мне? У меня вот эти все шторки, они очень быстро приходит в негодность. Здесь вот такая вот шторка, она закрывается и снизу одеваются вот петельки, там такие крючочки на них одеваются и получается достаточно хорошая тень, солн... хорошая солнечная тень. Теперь давайте посмотрим на heads или на туалеты, или как там оно по-русски? Галью. Галью. Правильно. Так, что у нас здесь есть? Душ, обычный маленький из удобных вещей здесь есть кнопочка вот вы ее нажимаете и можете регулировать расход воды зеркала за зеркалами шкафчики но это также и в моем океане все реализовано на потолке странные болты но ну, я так понимаю это арка так о, спасибо из фишечек слив туалета идет кнопочками вот кнопочки это вы знаете полный слив налить слить но есть еще одна очень секретная кнопка вот то есть вы ее нажимаете нажимаете на слив и у вас идет рин туалета пресной водой то есть это идет кнопочное переключение на пресную воду если чтобы вы не сливали это душам есть отдельная кнопка которая делает engage fresh water. Очень круто. Кран, который в раковине, он же является и душем. То есть здесь это не разнесено на два разных юнита. Это сделано просто одной частью. Вы его здесь э, смываете. И потом есть кнопка душ. Запускается цикл 15-секундный. И вода сливается в замок. Носовая каюта. Старборд. Открываем. Попадаем в туалет. Здесь также идет, здесь идет слив, который 15-секундный. Кнопочки управления, шкафчики, зеркала. Ну, здесь достаточно все стандартно и достаточно нормальное по размеру. В каюте, которая идет по порт сайду туалет идентичный. В данной компоновке лодки есть еще одна каюта. Это капитанская каюта, боковая. То есть вот мы идем сюда и попадаем в каюту то есть э, здесь идут две кровати то есть это скорее всего технические для персонала но они реально очень небольшие ну хотя и лодка то в принципе 45 а не 80 на такое количество кают но это очень круто ну и чисто формальный небольшой шкафчик далее что еще из классного в лодке USB розетки то есть это база в каждой каюте есть розетки USB ну и Естественно, свет, который LED, вот такая вот красивая подсветка, окошки такие, и есть одно вентиляционное окошко с сеточкой для того, чтобы была какая-то минимальная приватность. По всей лодке установлены вентиляторы, но это просто опция, которая была заказана. Для того, чтобы при открытии дверей одна дверь не билась об другую, ну, она, есть шанс, конечно, что будет биться, но это э, не точно. Есть вот такие превенторы, сделанные из кожи. Они при натяжке просто ограничивают угол открытия двери. Двигательная установка. Как во всех оттенках, открывается очень просто. Тадам, бундаба. Здесь находится двигатель Yenmark. Обычно двигатель на 50 на 4 или 56 лошадиных сил. Но он уже новенький, такой красивый, с логотипом. У меня еще просто серый такой тракторный. А здесь уже он такой немножечко улучшен. Из важного фильтр. Raw Water фильтр находится прямо спереди. И вы видите всякие наросты, которые внутри, и всякую гадость, которая внутрь откладывается. Это находится у вас непосредственно перед глазами. Из очень важного. В моей лодке отваливались ступеньки, которые я должен был постоянно фиксить и прикручивать. Они не отваливаются сразу. Но со временем, особенно когда по лодке ходят тяжелые люди, у меня отваливались ступеньки. Так вот, что сделали в этой лодке. Косяк был убран. Вы видите вот эти вот планки. То есть эта планка является одним целым со всеми ступеньками, которые э, с подпорами, ступенек которые находятся в крышке. То есть если у меня эти ступеньки были прикручены просто на саморезах изнутри, то здесь это является монолитной конструкцией, которая стала надежная и если вы переживаете, что идя по лестнице, у вас отвалится ступенька, потому что в предыдущей лодке это была распространенная тема со временем здесь этот косяк убрали очень люблю, когда косяки уходят скажи мне, друг мой ты э, мне рассказал о том, чем занимается ваша компания но э, я знаю, что у вас есть какой-то очень классный проект который вы вот сейчас запускаете я думаю, что э, людям, которые смотрят нас, будет интересно узнать, чем же живут чартерные компании, э, те, которые находятся на пике современных тенденций. Поэтому вам слово. Я очень коротко начну с нашей истории. Мы начали, э, купив одну поддержанную яхту Benitu, это был Ocean 43 э, Потом мы купили еще одну яхту, еще одну, еще одну. Сейчас у нас их 11, включая две новых. И мы для себя определили концепцию развития на следующие пять лет. Это мы будем полностью приобновлять флот, продавать не спеша старые лодки и покупать новые э, форм-факторы, выбран сейчас как Magneto, Oceanis, либо Oceanis, то, как любят... 40... Или Oceanis. 40... 46.1, 4 и 5 каютных комплектациях. 3 каютные, каютные версии, которые я яхта, э, к сожалению, в чаты меньше ну, естественно спросом. потому что это версия да, пользуется меньшим спросом поэтому э, наша концепция следующая что мы сейчас будем привлекать новые лодки для развития именно этой модели Моно направления и, и и чартер будет в основном из изъят бенетук потому что нам эти лодки нравятся на сегодняшний день больше всех новинки э, привлекать мы планируем новые лодки как покупкой за собственные средства, так и, э, э, так и открыв программу по яхтному менеджменту? О, класс! Вот про это я хотел спросить, потому что э, мне на канале очень часто задают вопрос, существует ли такой способ, когда, э, допустим, человек покупает лодку, и потом он эту лодку сдает в чартерную компанию, и на этом зарабатывает деньги. То есть, это, грубо говоря, э, яхт-менеджмент и, ну, и, собственно, пассивный доход. То есть, ты говоришь сейчас об этом? Да, все верно. Очень часто люди хотят иметь свою яхту, но когда они сталкиваются с реальностью, что иметь яхту – это большая проблема, на самом деле… Это если... конкретный. Да, это... Я, если, если, если ты на ней не живешь и хочешь ей владеть, что она где-то друзья, это невозможно. Это Лебеди... очень дорого по обслуживанию. Да, да элементарно. это, это нецелесообразно. Для, для этого есть разнообразные чартерные программы. Мы, в свою очередь, открываем чартерную программу по управлению чужими лодками. Они рассчитаны на 5, минимум 5, максимум, максимум много, максимум 10, но в среднем 45-7 лет. Мы приобретаем новые лодки, как это, либо другие, либо катамараны. Мы параллельно на направление с развитием Oceanis или oceanis. На я так понимаю мы, мы также фокусируем свое внимание на катамаранах лагун 40, 42 и 46. Это то, что пользуется максимальным спросом здесь у нас в Испании. И Пяти-семилетние проекты являются выгодными, показывают хорошую доходность для, для владельцев, инвесторов для компании, и да. владельцев, для компании. И это в целом очень хорошо работает. Есть реальные примеры, реальные кейсы на предыдущих сезонах. Давайте сделаем таким образом. Я внизу под видео в описании даю ссылочку на то, что вот говорит Саша. И там будут описаны ну, условия для того, для кого это может быть интересно. Поэтому мы переходим к ходовым испытаниям, информацию такую интересную, на мой взгляд, и это же является ответом на те вопросы, которые мне задают, вы можете почитать уже непосредственно, я думаю, что это будет удобно всем, чтобы мы не детализировали то, что в принципе имеет Достаточно общий формат. Все верно, это полезная информация, на которую интересуются единицы, поэтому. Э... Чисто точечно, пожалуйста, да, смотрите. Да. Общая да. информация есть. Погнали в море. Погнали в море. Я вам рассказал о лодке Benito и 46.1. Новая модель, которая сейчас является топовой и по многим параметрам, и по выбору лучшая лодка года, в случае, в прошлом году, по но это не важно. Мы посмотрели, как она устроена внутри, а теперь погнали ходовые испытания на воду. Ну что, давай, готово? Так. Под руль проверил? Хорошая смену заботился про об этом заранее. И про фендеры? Но, но, а, который не выспался, вот не очень -то. Ничего, бывает. Жди, жди, жди, жди, жди. Все, свободен. Давай, фуэго, беспощадный огонь. Жги. Поиная пицца магна. Но. Если не считать, что здесь нет душа туалета В целом, очень хорошее место Ну что, красивенько да, Самый центр города Самый центр это, да, самый центр, это круто, именно да. поэтому Именно да. дает разрешение, здесь строят Очень круто Этот кокпит просто очень в два раза больше, больше чем наш ну, Подожди, неужели есть какая-то разница? Да ухренная есть разница ну, Заборола -за -за сцену Снимай по новой, блять Нет, это все пойдет Ой, смотрите, воршип стоит, увидели? Ага, воршип я здесь никогда не видел воршипа, это первый раз, пожалуй. А это Плэжер Он пришел, он очень много получается. Вот с Прейхудом еще целые две лежанки, такие полуторки, я бы их назвала, офигенные. И потолок над ними высокий, и получается, что из-за вот этого высокого потолка, и того, что это общее все-таки пространство, зависть. Неужели большая разница в 45-м? Очень. Вот именно визуально, именно визуально здесь, как визуально вот по вот этому, конечно. Именно конкретно по очень Может большая Может быть после... Разница. Просто еще потому, что тут как-то все-таки вот смотрится шире за счет того, что это буква Г сиденья. Может быть после Амелия так кажется, нет? О, Мы... После Амелия вообще тут просто... Лухари, лухари! Лухари, лухари! Не знаю, мне кажется, у меня по ощущениям, я не видел рядом две лодки, но у меня по ощущениям, что место столько же плюс-минус, сколько в 45-м. Может быть, там... У нас, значительно... возможно, вероятно, вот эта фигня пошире, знаешь, по, как-то внушительнее, да? Смотрится, у нас здесь лебедки, то есть такое типа вот, здесь более неограниченное визуальное пространство получается, чем у нас, и реально шире. Ну, ну... и, и вот, там, вот там, считаю, у нас пространство типа уже заканчивается, а тут пространство не заканчивается. Сразу один недостаточек, который я обнаружил, вы здесь проходите, и этот проход является очень маленьким. То есть выглядит это следующим образом. То есть вот здесь вот не хватает места потому что для двух ног реально узковато. то есть свободно проходить вы все равно второй ногой и цепляетесь и а если ты толстый и грациозный тогда вообще никак не получается а ну дина пройди на антифулинги на ремонте и это одна из задач которые должны были сделать сегодня потому что лодка стояла на стабелях и технично на нее особо не лазили ага. Ой. Здесь, а -а. здесь вот есть фига, То он, есть, он, он просто забился. Это вот. вот такой же геморройный, как у меня, блин, для этого, для лайфрафта. Ну, вот ну, та же ну, херня, ну, блин. На, на а я, я там все я... контролируется, не переживай. О, все, ушла, нет? Нет, нет. нет. Я держу, а, оно да, на... Да, этих. Да. здесь получается... Здесь вот получилось. этот дренаж, это, блин, больное место, реально. Завод. Не пошла? Нет. пошла, пошла, пошла. Пошла, да? Да, пошла. Ну сюда же, понимаешь, э, это то место, куда все говно, блин, забивается в любом случае. Волосы с палубы, так, все. Наступил, наконец, да, тебя... да, да. Пальцы тебе не зажало. А вот еще особенность этой комплектации 46.1, которая мне очень нравится. То есть здесь находится спасательный плод. То есть этот спасательный плод раньше находился сзади в трансе, а здесь он находится в столе, что, на мой взгляд, очень удобно. Единственный минус, э, забирается немного свободного места в столе, но мне этот вариант даже нравится, потому что вот здесь можно стол открыть, и он неглубокий. То есть, когда неглубокий стол, там нормальное такое место, куда можно складывать весь хлам. Ой, что это у нас? Мамочки, какое оно быстрое, большое. На ферментеру идет. Потопчины, которые идут на бортах проходы с двух сторон лодки они имеют сквозной дренаж сзади то есть и все вся вода которая накапливается она вся сливается прямотоком то есть ничего не остается нигде Арка, которая значительно выше чем моя то есть здесь по высоте намного больше высота намного больше то есть находиться в кокпите более комфортно, даже ну, с моим э, ростом небольшим я здесь чувствую больше простора больше свободы, это мне нравится боковые шторки которые защищают от забрызгивания воды, но ну, в данном случае они не нужны потому что ну, условия не такие, чтобы брызгать но они создают полную картину и закрывают э, закрывают кокпит с боков закрывают спрей и получается такая достаточно уютная палатка есть момент. Здесь в арке нету светильников, то есть света нет. Реализация сделана следующим образом: есть лампочка, которая вставляется. Можешь ее, пожалуйста, вставить? Да, конечно. Вот так вот она вставляется, она сенсорная, Класс. Вот эту лампочку я хочу себе такую. Это свет номер один, а второй свет вообще очень прикольно сделано, хотя. На мой взгляд, это решение, ну такое, weird, я бы сказал. Короче, вот здесь наверху, вы видите вот этот щель. Там встроена светодиодная лента. Но от чего же эта светодиодная лента питается? Внимание, решение. Вот от чего она power питается. Пауэрбанк. Да, это пауэрбанк, который заряжается... 8 часов и хватает где-то на неделю в активном режиме то есть по факту это современное решение насколько удобно и покажет время я думаю я, оно вообще неудобно я сталкиваюсь впервые вот. первый я, ящичек в столе я, холодильник холодильник ну как бы камера которую можно накидать лед и там рыбу дохлую нормально удобно находясь на рулях компас да. который открывается и вот вы стоите вот здесь на руле и э, что там смотреть на компасе непонятно ну короче как аварийно И можно пользоваться но как навигация мы переходим э, с каждой новой модификацией лодки все более и более на системы современного яхтинга в которых аналоговые приборы не используются или уходят в мир иной то есть вероятно что данный компас еще там по сервею он должен на лодках присутствовать но вы видите насколько он смешон это такой, как детский компас на шлейке на шлейке рюкзака, знаете, такой там, посмотрел, такой туристический. Короче, э -э, современная концепция идет к тому, что есть навигационные приборы, есть АИС, есть куча разных систем вспомогательных, и яхтинг будет скоро только такой, без аналоговых приборов. Если учесть, что э -э, столы штурманские и прочая вся эта муть уже больше не присутствует на современных лодках, то можно только сказать добро пожаловать в 21 век. Где хранятся все веревки? Открываем. Здесь место для веревок. Есть еще по кругу такая тканевая ставочка. И все веревки находятся изолированы, они под ноги не вылетают. Ну и лебедок становится, естественно, все меньше, меньше и меньше. То есть шкотовые одна. Вторая сторона и, как вы видите, больше лебедок-то, собственно, и нет. Но на катамаранах вообще справляются с одной и ничего. Если у вас есть большой парус генуя, вот можно сюда доставить большую лебедку или электрическую там какую-то там 50 58 наверное, и у вас будет две. Но если это нужно или вы там собираетесь ходить под большими парусами. Вот расскажи про идеологию. Вот почему здесь всего две лебедки. Концепция лодки в том, что это все пространство, этого огромного кокпита, уделено, выделено только для отдыха. Для управления здесь есть два штурвала, и в районе штурвалов есть два маленьких пианино и две лебедки. Все, больше ничего. Не нужно, как раньше, бежать через чьи-то ноги, переступая через что-то, чтобы здесь что-то добить или что-то потравить. Все, гика -шкод, гика -шкод. все Все, управляется от штурвала рулевой может вообще не вставать, сидя, делать полностью все. Это очень удобно. Крайние клиенты на этой лодке, пара взрослые, кто ходит вдвоем, шкипер только он один, и они неделями не ходят сами, потому что эта лодка управляется крайне легко, именно поэтому они ее арендуют. Это очень удобно для чартера. Которую я заметил, смотрите, вот идут все веревки, которые идут с лебедок, да, и вот просто веревка, которая падает, вот вы видите, она ложится на ручку газа. Если в моей лодке люди ходили и ее просто с ноги сносили, и она там уходила то в нейтраль, то на задний ход, то здесь есть шанс, что это будет произведено веревками, но я думаю, что при определенных навыках будет все нормально. Просто нужно об этом помнить, что есть такая особенность и все у нас не подвязано, у нас не подвязан якой сейчас. Момент. Да и есть уже такие прецеденты, мы все знаем о ком Окей. речь. Да, еще, еще, еще есть такая особ... особенность. Вертолет зовем. <с 6> <с 6> Ладно, извините. Есть такая особенность, это не особенность, а невнимательность. Если об этом не думать и не помнить, то есть шанс это сделать. Нажать сюда на пульт отдачи цепи ногой, сидя, либо чем-то еще. поэтому все-таки лучше, когда вы не пользуетесь якорем. Якоренное устройство, лебедку, брашпиль, называйте как хотите, обесточивать. Виндласс, виндласс. Виндласс, да. Короче, столик э, такой же, как у меня на лодке, только пластмассовый. Если, скажем, в той э, версии лодок, когда я покупал Океанис, э, был всего один столик, ну или мне про другой не говорили. Он был полностью деревянный, из стика, то здесь он сейчас уже сделан из пластика наверное отчасти это более комфортно потому что когда вы кушаете иногда жирные пятна остаются на тике и приходится достаточно серьезно за ним ухаживать и вымывать здесь пластмассовый выглядит он конечно немножечко победнее но с точки зрения практики это намного удобнее потому что вот эту вот срань там консерву вывернул на стол и все испорченный реально испорченный стол но, но как опцию можно доплатить немножко денег и сделать, и сделать как, такие как у тебя деревянные да, и потом заниматься его уходом. Пластиковые действительно очень практичный. Это очень практично и здесь вот эта арка, которая находится здесь в кокпите, это уже опционально. То есть если в моей версии арку выбирать у меня не получалось, то есть это была стандартная арка, то здесь эта опция стоит 7000 евро. Вот гикошкор. Мейн, понятно. А вот, Это гико-шкот. А вот скрутка грута. Это скрутка грута, я да. ее вынимаю. Да, то есть мы гико-шкот. Она вручную э, уходит или нет? Она, я ее буду шкотом тянуть. Давай, давай, мочи. Я, я, я, я опустил бы. Давай, давай. А... Все, сюда. Все, ок. Вышло? Да. А оно выходит с характерным хрустом таким. Образом. Ага, один молоток. Где этот? А по, по, под ногой. Все нашел. А, Это э, не, не добивай, остань вот так. Ты вот этим? А у тебя что там этот лич вылазит? Я же шкот. Я понимаю, я не про шкот. А, там все с скрутку не надо. То есть пол оборота оборот не нужен? Ну, в идеале лучше вернуть, потому что там есть особенность, что... Тогда э, приотпусти. Галсовый угол, в нем э, может цепляться за паучку. Я про Но это и говорю. Это только на уборке. Есть не сейчас. Поэтому тут пустый пол, у нас мало ветра. Поставим полный парус максимально. Есть. Молоток закрыт. А, а вот тапинант, это да проверка А у меня тапинант, это вот этот? Нет, Или а у он, тебя? Он же под мачтой висит. Это же бини тоже. В смысле, у меня бини, у меня все выведено здесь. Первая пенетона, которая так нам выведена сюда. У нас нет несколько лодок и на всех топинам висит под по, по мачтой. Мало это... того, сюда его вывести, нужно ставить отдельный стопор. Не только стопор, а еще... Ну, блоки. проводку, блоки, но это лучше Блоку, сделать. Проводка здесь стоит ординарный, а, а нет двойный, нет даже свободного блочка. Прикольно. Билет, но нужно, чтобы его набить, выползать на палубу, а это говно. Это подрулька отключилась. Да, да, да, да. Да, Диночка, бывают такие паруса в природе. Не серая, блин, как цвета бимини. Дикошко да? Да, все закрыто, конечно. Еще фурлер хороший, новенький, не надо его лебедкой открывать. Я вышел. Супер, закрываем. Закрыто. Я вообще сторонник практики, когда все делается руками. И убирается паруса. Ну, это ставится. от размера лодки зависит. Это гика да. Да, его нужно сейчас поставить на место. Готово. Там смотрите за курсом. Вы, вы тоже мотор переводите в заднюю передачу, как У меня же 360 сел драйв, у меня оно вообще никак не работает. У меня электронный Engage. Понятно, нам нужно переводить в заднюю обязательно. Это продлевает жизнь коробки передать. Ну он просто не крутится, он заблокирован. Мотор, да, но здесь есть, э, Инструкция? которую мало кто читает. Свыше ну... 8 узлов наоборот. Мы раньше давали военду удочки здесь много есть мест для рыбалки классных тунец марлин э но они же все были на винтах и сальники просто угандонены были полностью ты заешь в корень мой друг так я именно. знаю эту проблему все именно, эти удочки мотают себе на мы перестали все. сдавать удочки а представь когда выдавливает сальник сейлдрайва он вот а мы... на воде работает а мы а мы не всегда это можем <связь> разглядеть в марине грязная вода у нас есть дайвер который наяет но он не всегда это видит потом сейлдрайвер хорошо это по... слепой дайвер вода... Появляется на в сейлдрайве эмульсия, и сейл плавно-плавно-плавно выходит из строя. но ну, это очень долго он должен работать, чтобы выйти из строя. На самом деле, я на эмульсии, я даже на воде ходил. У тебя, наверное, и лодка, ты не дизель заливаешь, а в воду. Причем морскую такую, знаешь, пресная, она же как бы, ее что добыть нужно. Так работает, и ничего не трогай, знаешь, не okay. меняй настройки, если они Давай работают. Давай сни снимем предварительный размер, э предварительный замер. Мы только что выехали, еще не донастроили паруса, мы едем 3.5 по скорости 9. Почти 4 это и 7. Я считаю, что мы можем улучшить этот результат. Можно? Давай улучшай. Давай. А где у тебя бэкстей набиваются? Нигде! А где у тебя двигатель заводится? Да-да-да. да мы идем 90, даже не, надо еще тут потравить. Потравишь кот, и я потравлю. 4.4. Между удобством паруса и его эффективностью. Например, этот парус замечено при многих курсах, работает либо хорошо работает от низа до второй трети, угу. либо хорошо работает от верха ну, до первой, слушай, третьей, что вниз. ты хочешь, он же не перформанс, это просто он, обычный маленький парус. Ну, как он, он будет он работать? Он обычный маленький, но мне почему-то кажется, что геометра могла быть его немножко лучше, более, более просчитана. Несмотря на это, 4,7. 5, 5,3. Да, но Трубин спид у нас увеличился но Ну вот ну, Speed Over Ground у нас идет, а Bot Speed это относительно воды, то есть у нас там какая-то там чуть течет куда-то. Bot Speed это лак у нас работает ну, да. под, под, под водой, uh, по, Под водой. а CSOG это, это speed у, нас, over ground. у нас GPS на скорость. Да? Да -да. Еще в 46.1 очень прикольная система, два радара, два пера руля, вот увидите правый руль крутит правый радар, левый руль крутит левый радар. Это надо закинуть, накинуть на, на вентилятор и, и посмотреть, что будет. Да, говна, вентилятор накидаем еще. Короче, я пошутил. Для чего вообще на лодках идет два руля? Ну, если вы хотите еще немножко добавить юмора, на этом пусть посте идут все приборы. То есть здесь стоит капитан и управляет лодкой. На этом руле обычно стоят пассажиры и делают селфи. И вот у нас есть один спор. Я говорю, что штурвал должен скользить. Пластиковый. Пластиковый. Композитный. Композитный. Скользить. Скользкий. Не согласен. Хорошо, проверяем. Хватайся. Бляха-муха, зараза, хорошо держит. Реально хорошо. Он, Он такой, получается... Вот как по, да по пенопласту руками. Такой. Да, да, да. Он такой, прямо вот звук есть. Подожди, стой. Сейчас я сниму звук. Капитан Герман ломает да штурва на Композитка. ВДВ. ВДВ. Касательно подставочек. Вот такая дырочка. Засовываем палец. Вынимаем. Опс. Подставочка. Становится. Выглядит оно как. На мой взгляд странно но насколько я знаю это реально очень удобно то есть когда вот вы стоите под углом стоял, когда стоял. вы стоите под углом то есть у вас в принципе ровное положение тела вот это вот у вас положение ног вполне вполне удобно позволяет вам когда лодка идет ровно привычно стоять под углом а когда вы сидите сбоку для того чтобы там видеть впереди что происходит вот можно здесь сделать такую подставочку под ноги и реально это очень удобно соскользнуть конечно а насколько вот эти железки надежные на яхте бавария 45. На на у меня есть такие подставочки. Яхта 2011 года, сейчас 19 все целое на месте. Ну, нормально. Это они с так... учетом того, что их используют достаточно жестко. Они точно такие же. Я лично их использовал постоянно. Я был на ней там на 42 узлах где-то там максимум, не больше. Но я их юзал, и они работают отлично. Яхте 8 лет. Я думаю, что эти прослужат тоже долго. Здесь гики и мачты здесь spar Той же компании, которая у меня. И вы знаете, что у меня гик лопнул. Единственное, что здесь... Он все-таки чуть-чуть помассивнее, поэтому я думаю, что шансов больше. Хотя это может каким-то образом быть связано с тем, что парус на скрутке в мачту, но тем не менее вот гик здесь достаточно большой. Хотя вот я посмотрел, также прикреплен пистонами этими ревец, я не знаю, как это будет по-русски, заклепками, наверное, из нержавейки. То есть такая же самая засада, как у меня. но есть шанс, что он более гик, более твердый поэтому выживет так а вот то что я хотел вам показать касательно селф такинг то есть перед мачтой есть вот такой погон один шкот который держит за угол джип и вы его когда натягиваете он идет непосредственно вот сюда в каретку когда вы идете каким-то галсом вот как мы например сейчас идем левым и вам нужно поменять его на правый вы просто едете как на машине вы просто поворачиваете и он переключается. Давай сделаем. Я могу по показать. Единственное, что будешь старожилом. I believe I can fly. I can swim. Sometime. Some ну что, вот мы поворачиваем против ветра. Смена галса. Только сейчас гик перелетит, аккуратно. Не сильно. Не сильно. Не вот не парус пошел. Оп. Вот погон работает. Раз переключился, и все. Мы идем в обратную сторону, и переключение произошло. Вот на самом деле есть такие погоны, в которых можно регулировать усилия, и он не будет болтаться, он будет держаться, держаться, а потом сделает такой щелк, и переключился на другую сторону. Но в данном случае, вы видите, здесь свободно болтающаяся каретка, и при смене галса парус просто переходит на другую сторону, вам не нужно бегать со шкотами, это очень удобно, единственный минус, Парус все-таки маленький. Короче, еще один момент, который мне в 46.1 очень нравится. Вот посмотрите, сейчас Алекс стоит вот в проходе. И не нужно подлазить, вот как обычно ты идешь вот так вот. И подлазишь под вантой вот, вот так вот с канистрами там, или с какой-нибудь фигней. Это очень удобно. Но здесь сделано так, что есть абсолютно нормальные проходы. Вы идете, беретесь за ванту за, за эм... Я как, как да нам да нам да, нам да да да да вы просто идете это да. очень удобно очень удобно рундуки которые есть на этой лодке здесь кстати с рундуками достаточно все неплохо во-первых они все на гидролифтах то есть здесь идут ну просто технический рундук у которого очень хороший дренаж его много то есть сюда можно бросать всякие там мокрые штуки Пошу и, дренаж, и... Струты, то есть их э, минус, на мой взгляд, только в том, что пока ты в Европе, ты их найдешь. Если ты чуть-чуть куда-то уехал, и этот страт вытек, то, извините, будете вы эту дверцу открывать руками. А они, кстати, дорогие, они где-то по соточке стоят. Так, вот первый, вот рундук номер два, и здесь есть лестничка. То есть лестница уже в борте не присутствует, она просто вынимается и ставится на борт газовые баллоны находятся здесь все так же на гидролифтах очень сложной формы резиночка которая в любом случае умрет рано или поздно и там будут у вас очень ржавые баллоны но э, это простите есть во всех лодках поэтому люди должны страдать далее в Европе страдать не должны так теперь здесь вот в заднем локере очень много места, и это не просто локер, это реально огромное, огромное место, вот прямо там и прямо много и прямо в глубину под человеческий рост. Держи. Как бы Что? А да, кстати, задний э, локер на Амеле, знаешь, как называется? Лазарет. И давай, сниму. Так, вот там вот выхлопные системы. И вот вы видите, это продолжение того локера, который я вам только что показывал. То есть, место реально дофига. На портсайд, на руле Портсайд есть такое пианинка. То есть, это две кнопки: открытия, закрытия борта. Это, я так понимаю, подсветка лодки в дно. Что это такое? Это подсветка лодки в дно. Эта это опция пос... у нас не заказана, поэтому эта кнопка заглушена просто. Это просто заглушка. А вот это что? А, а это, подсветка... Нет, это подсветка кокпита, э, пола в кокпете. Если ты нажмешь а, здесь, да. ты, ты увидишь. Э, да, лод, да, там свет, свет, свет видно. Светится, да, да, да. И, кстати, вот этот вот свет, который синенький, очень удобно. Вот сейчас очень яркое солнце, его очень хорошо видно. А вот это что? Это подсветка здесь какого-то отдельного света. Ну, она заказываем. тоже заглушена, да, да? Да, эти две кнопки не используются. Понятно, понятно. Ну, естественно, это Manual Bilge Pump. То есть где-то тут должна быть эта трубка, скорее всего, в одном из... Вот здесь. Вот здесь, да? Да. А, вот она. Ну, короче, это стандартная, стандартная ситуация, когда вот вы ее там... Я так понимаю, что она никогда не открывалась, она еще такая тугенькая короче это билч, который идет в середине лодки просто так ручкой чик чик чик чик чик и вытащили если у вас сломался электрический билдж э -э не ну конечно это больше удобнее чем self-taking джип <coughs> неудобнее в смысле а... 7.5 power 6.5 мы идем 60 к ветру вот вы видите как работает внутренний радар внутренний нижний а верхний так чуть-чуть цепляется но основная рулежка идет вот видите буруны и вот за ним вот, видно такой след инерционный как от самолета такой. так вот сейчас э, я хочу проверить насколько она идет с разными углами то есть для этой лодки скорее всего угол 60 Это будет отлично угол 60 будет самым эффективным то есть на 60 мы немножечко отпустим джип и немножечко потравим гикошкот так, с этим все. Проверочка. 60, даже чуть-чуть больше к ветру у нас угол. Нравится. Идет ровно. Но угол такой где-то сейчас у нас 85 градусов. А вот на 85 мы сейчас разогнались до 4 узлов. И что мы делаем? Мы идем острее. Там у нас по портсайду лодка, но она нам не мешает на абордаж не ветер есть как это? спокойно страх будет короче балиария, ничего на баляре не мешает мясорубка так этот набит Ты его же добил да ну, он уже готов ну нет Гико шкот набивай потому что я, я сейчас добил, еще немножко да, еще немножко так набита пошла тяга на руле идем чуть- чуть острее 60 к ветру вот уже появился у нас небольшой угол пиво отбираем у этого девочек, а? там девочек, там вино. класс берем новая девочка жена смотрит блок капитана германа я тоже здесь присутствую, от капитана Германа. Что было на Ибице, останется на Ибице. А тебя я пизды не получу, понимаешь? А тебя моряцкий страх. У маяка самый главный страх, это вернуться домой и получить пизды. Все остальное можно Все остальное и доезжать. Так, ну, вот сейчас из-за того, что ветер не очень большой, у нас вымпельного ветра 12,5. Мы из лодки, наверное, выжимаем все, что можно. Мы идем чуть-чуть больше пяти узлов. То есть это с учетом маленьких парусов. Маленького мейна и маленького хеда. Поэтому, как на мой взгляд, лодка очень классно рулится, очень хайперформанс performance. И при этом... С такими-то рулями. С такими-то рулями. Причем я имею в виду high performance с учетом того, какая площадь парусов на этой лодке установлена. То есть при маленьких парусах Лодка идет достаточно быстро. Да, да, да. У него большие паруса, они такие легкие паруса. Классно они разрываются. Видел, как они рвутся такие в хламидию просто, такие с лапшой такой висят красиво. Они тогда они работают. Очень хорошие. Виду, а я завидую, работают. потому что они реально крутые. Они а работают хорошо. Нет. Они реально крутые, но они просто нету вот этого пуза, как мешок с картошкой. Они очень классно хорошо. работают. Есть, спасибо. Готово. Супер. Спасибо. Тебе мейн. Ну, ты за рулем, ты тормози. Да, да, да. Должен спокойно выходить. Ну, пошел. Ага. Есть. Только легче. Стоп. Все. Спасибо. Все так красиво тянуло, а ты его не снимала. Что, не снимала? Я снимала пару. А. -а, -а. Тоже хорошо. Ну, ну, На интересно. моторе не интересно. Но на моторе она лодка себе и лодка. Все они одинаково ходят. All ну, tastes ну, like chicken, знаешь? Нет, все. Что, сложно завязать булинь? Давайте поучу. Нет, нет, нет. Это я шучу, блин. Тут уже. У меня все. Этот куда идет? Это Аль -Баран Чан, не, идет... не, не, не, не Альберан, э, вот этот Трансмапи. Он, он идет сюда. Вот. Это он меня просто обгоняет. Я смотрю по какой стороне, чтобы я сейчас крутиться не начал. Да? Я сейчас хочу э, посмотреть, как эта лодка э, рулится задним ходом. То есть. Подожди, чуть -чуть. А я сейчас сюда заверну. Маленький... Ничего, ничего, ничего пока у нас сейчас работает винт у нас ничего не происходит то есть заноса кормы большой нету добавляем скорость едем назад сейчас у меня рули вывернуты полностью сюда то есть видимо видимо винты крутятся так что нас заносит в ту сторону то есть вот у нас началась рулежка на скорости 16 э, узла рули Крутятся очень тяжело, ну, естественно, но не так тяжело, скажем, как на одном переруля, которая большое. То есть здесь нужно так достаточно хорошо держать, то есть сильно халявы не будет. Но лодка управляется, вот вы видите, я сейчас поворачиваю сюда, у нас скорость 2,5 узла, она моментально пошла в сторону. Кручу ее в другую сторону, главное не отпускать, потому что она тогда ударится в упор. То есть вот лодка идет, вы видите, насколько, вот сейчас я ее довел до упора. Вот мы э, разворачиваемся полностью назад. И теперь руль ровно, лодка идет ровно. То есть очень давайте посмотрим на... Мы очень хорошо идем. Теперь я немножечко уменьшу скорость. всегда хорошо я а хочу не упадет, а не упадет там до 0 5, там хорошо, да, даже до 05 да ничего себе так там спереди проходит э, катамаран сейчас я немножечко пройду так чтобы со всеми разойтись прикольно когда такой огромный трафик и в марине сидишь такой между лодок такой та, -та, -та, -та там пируэты -жопные, -пируэты". жопные пируэты ну естественно из-за того что транец плоский лодка разбивает волны но это особенность всех лодок с плоской кормой. Вот сейчас у нас скорость 2. Мы продолжаем ехать назад, и лодка абсолютно уверенно управляется. Вот я сейчас иду старборд, потом делаю порт. У нас скорость 2.1, лодка рулится. Теперь уменьшаем еще скорость. Отходим немножко дальше от пирса. У нас скорость 1,8. То есть проверяем рулежку на скорости 1,8. Все, это самый малый. Вот у меня сейчас ручка идет в положении самый малый ход. То есть рулить приходится немножко быстрее для того, чтобы слушалась лодка. Но настолько настолько хорошей отдачи от управления задним ходом очень тяжело вообще почувствовать. То есть это одна из лучших лодок на которых я рулил то есть лично на мой выбор мне нравится очень сильно то есть это лодка которая на заднем ходу ездит как вот машина передом то есть, вот, и по поводу маневренности сейчас нам нужно пройти вот туда вот в марину то есть вот смотрите я сейчас захожу задом ход вперед вот у нас остановилось 0,9, 0,6, 0,5. Мы не рулимся, мы стоим на одном месте. И при скорости 0,8 у нас началось управление. 1 и 2 у нас уже идет очень хорошее управление. С корму чуть закинем, оп, кармаза поехала. Мы делаем сейчас небольшой разворот и разворачиваемся за этой лодкой. мы уже едем нам необходимую сторону ну вот собственно все наши ходовые испытания и подошли Висит. это динамичненько да, за, за, за, за. За. Да. вот мы оттянули корму Детали. Друзья, подписывайтесь на наш канал, проверьте, поставили ли вы лайк, горит ли у вас колокольчик, напоминающий вам о новых роликах, и через несколько дней мы вам покажем что-нибудь опять классное. И не едет ли на нас паром. И не едет ли на нас паром.